Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня разговор пойдет об обрезке, как обрезка влияет на растения. Я вам покажу несколько растений, которые я обрезала совсем недавно, в принципе, и как они сейчас выглядят. Начнем с абутилона. Ну вот, посмотрите, как выглядит мой обутелом. Если вы видели мое прежнее видео, как я его обрезала и каких размеров он у меня был, он у меня даже не стоял самостоятельно. У него такие плети большие были. Он просто у меня а, там была, ну у него как бы вот там, специально его держала опора, и он у меня по стене висвился. И вот сейчас после обрезки... Какой шикарный кустик вообще, я просто вообще, и он очень пушистый, прям красота да и толик. Такая зелень красивая, он даже когда не цветет, очень декоративно выглядит. И на самом деле у него лист похож на кленовый, так что по моему мнению обрезка пошла на пользу. Вот еще раз посмотрите, вид сверху. Какие листья. А теперь давайте посмотрим, как прошла обрезка у Бугенвилли, Какой она дала результат. Причем обрезка была неделю назад. И вы посмотрите, сколько много почек проснулось у нее. Посмотрите, прям вообще очень много. Здесь на одной ветке три проснулось почки. Здесь вот две, здесь три тоже. То есть вот вообще... Очень хорошо. Сейчас она у меня распушится, будет красавица. Если ей освещения будет достаточно, то она может и зацвести. Вот, посмотрите. Видите? И везде на каждой веточке вот так вот почки проснулись. То есть растения очень хорошо отзываются на обрезку. Они становятся пушистыми. И это, конечно, провоцирует еще цветение. И вот моя Дуранта. Посмотрите, вот видите, какая она стала пушистая. Я ее постоянно вот прищипываю, и она дает побеги. Я хочу, чтобы такое пушистое пушистый кустик вырос. А она у меня была черенком, и он такой один был. И вот с одного она вот так распушилась, причем за короткое время. То есть я считаю, что у Дуранты после обрезки очень хороший результат. То есть у нее вот здесь вот видны почечки, ну, там, возможно даже цветочные. Ну а теперь посмотрим э, на наши любимые одежки, как они перенесли обрезку. Они обрезку перенесли тоже очень хорошо, э, тоже за короткое время. У меня вот эти ветки были все обрезанные. Кроме вот этой, она потому что у меня всегда цветет, мне ее жалко обрезать. А здесь посмотрите, какой результат. Вот видите, на одной ветке две почки, да еще такие пушистые вообще пошли. Здесь тоже, здесь распушился. Видите, вот здесь почка проснулась еще, здесь вот растет. То есть, даже в такое время в осеннее очень хорошо. А вот другой мой сорт адениум. здесь посмотрите, что творится. Здесь, здесь проснулись да такие пушистые. Вот здесь почка проснулась. Ну прям вообще, я считаю, тоже результат отличный. А это вот мои сеянцы. Посмотрите, после обрезки на одном стволике прям три веточки пошло. Это, я считаю, тоже очень здорово вообще. И здесь вот две. То есть он вообще пушистый такой будет. Вот видите, какой. То есть вот все экземпляры, которые я обрезала, у них везде почки проснулись. И я уже говорила, что за коробки срок. Но у меня здесь хорошая подсветка такая очень. Про подсветку, кстати, смотрите следующее видео. Я изменила свою подсветку и заметила результат. У меня после этого, ну мало того, что стали очень хорошо расти обрезанные, у меня еще заложил бутоны вот Адениум взрослый. Вот у него на трех ветках. Вот прям везде такие бутоны. Но я думаю, что такое с подсветкой он их вытянет. Ну хотя бы некоторые точно вытянут. И вот у моего большого адениума тоже вот эта ветка. Я не обрезаю из-за бутонов. посмотрите, вот, пожалуйста. Я думаю, это тоже повлияло на него подсветка. И перейдем сейчас к красандре. Вот такая красавица. Ей тоже она себя чувствует очень хорошо. Она, кстати, тоже обрезки хорошо переносит. Я вот как раз хочу ее сейчас вот эту веточку немножко прищипнуть. Она, в принципе... Ну, такая вот, я просто ее вот здесь прищипну, чтобы она давала боковые побеги, не вытягивалась. Здесь вот тоже можно серединочку ей. Ну, хотя вот здесь вот бутончик у нее. Ну, вот перед бутончиком можно вот эту макушку ей срезать, чтобы у нее боковые пошли. Оно хорошо провоцирует. Вот так пушистый кустик очень. Листва красивые. Бугенвилли вот вообще тоже любят очень обрезку. Вот это другой сорт мой, бугенвилли. Вот она тоже была у меня обрезана. И вот у нее прям везде-везде-везде просыпаются почки. Вот видите, вот почки проснулись тоже. То есть я думаю, что она у меня еще и зацветет. Но прежде чем обрезать, вы должны подумать, как вы хотите в дальнейшем, чтобы выглядело ваше растение. Вот в данном случае я вот этот сорт бугенвили не обрезаю. Я хочу, чтобы она вот так велась у меня вот здесь по окну лианной. Я хочу, чтобы вот эти грозди цветов, это у меня белая махровая, свисали. Но бывает исключение из правил. Вот у меня бугенвилия, я практически ее не формирую. Один раз, наверное, прищипнула ее, и вот она как-то вот так вот у меня растет. Мне очень нравится, меня устраивает ее вообще вид. И она вот как-то вот сильно не вытягивает побеги. Но если, конечно, она вот этот побег сейчас начнет, я его прищипну, конечно. Я ей не дам сильно его вытягивать. Но дело в том, что вот она сформирована у меня вот сама сформировалась. И вот, кстати, раз речь пошла о Бугенвилле, это вот из моих недавних приобретенных вот сортов, Шоу Кап Мульти, вот она у меня прицветники вот такие заложила, она их должна окрасить наполовину, но пока еще не окрашивала, просто думаю, солнца не хватает вот для того, чтобы она окрасила, ну, надеюсь, что она окрасит, но прицветники очень большие, и вот мы трахила сперму. Я его постоянно стригу и вот видите он такой пушистенький у меня становится и у него появляются побеги постоянно он то есть к обрезке очень хорошо относится вот мой красавец еще какой это тоже он у меня с черенка он рос одним прямо череночком и вот после обрезки он у меня видите, какой пушистый стал это Клеродендрум олич. Такие листья шикарные, красивые, блестящие. Это моя Диплодения, кудряшка. Я ее постоянно прищипываю. Посмотрите, какой пушистый кустик уже получается. У нее вот здесь вот еще почечка проснулась. Пусть это откладывается цветение, но я вот хочу сформировать именно пушистый кустик вначале. Но вот бугенвиллию можно формировать даже не методом обрезки, а вот смотрите, вот эти длинные ветки, я их обрезала, вот кончик да, у нее, и воткнула просто в землю. Я не знаю, может они там корни дали, я не смотрела, но дело в том, что смотрите результат какой. Видите, везде проснулись вот эти почки боковые. То есть вот бугенвилия, мне кажется, это вообще такое растение, что с ней тоже можно творить все, что угодно. И меня частенько в комментариях спрашивают, как я обрезаю стефанодис. Я его ну, практически, наверное, не трогаю. Вот, ну, конечно, вот он сейчас вот выпустил вот эти вот которые я достаю. Я либо их закручиваю, некоторые я обстригаю. Потому что он цветет на боковых побегах. И вот, чтобы простимулировать его цветение, все-таки нужно вот эти усики ему обстригать просто если вот видно откуда он растет этот ус вот этот вот длинный вот и я как бы ну вот здесь вот цветоносов-то особо на нем и нет просто его можно просто ну ножницами конечно он кстати так как хотела его отломить нет не получается надо ножницами его ну, вот. Так вот, допустим, и вот этот вот усик тоже, Ой, как его захватить, тоже можно прищипнуть, но тот мне, конечно, уже не достать. И его можно куда-то вот направить, чтобы так не горчало. То есть, простимулировать вот эти вот боковые, чтобы он выпускал побеги. В общем, вывод такой. Обрезка, конечно, мы немножко притормаживаем цветение, но взамен мы получаем очень красивые формы, пышный кустик и здоровый вид растения, то есть когда растение не вытягивается, такое, знаете, пушистое, оно имеет декоративный вид. Отцвести а оно зацветет время придет и зацветет, и еще больше цветов будет на растении, так как у него будет больше веточек. Увидимся в следующем видео.